Что такое лаваш и как приготовить домашний лаваш в духовке? Это восточный вид хлеба, чаще всего приготовленного из мельки и воды, с добавлением соли и масла, бывает двух видов, тонкий и толстый. Лаваш, или, как еще его называют, восточный хлеб присутствует во многих блюдах восточной кухни. Рецепты лаваша были быстро освоены фастфудом, так как приготовить его можно быстро и просто доступными и недорогими ингредиентами, сегодня покажу вам один из вариантов, как приготовить домашний лаваш в духовке. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Для приготовления домашнего лаваша в духовке мы используем для замеса хлебопечку. Конечно, замесить тесто можно руками или миксером, но можно это сделать также. Как и я, в ведерко поместите просеянную муку, в стакане теплой водой, разведите дрожжи, добавьте чайную ложку соли и чайную ложку сахара, влейте 2 столовые ложки подсолнечного масла и замесите тесто. Я использую для этого режим замеса для теста на пельмени. Дайте тесту постоять в хлебопечке около 1 часа, там тепло и нет сквозняка, тесто поднимется и увеличится вдвое. Достаньте тесто из ведра либо печки. Разделите тесто на два кусочка, ну, или на три из каждой части скатайте колбаску. Сформируйте лаваш с высокими бортиками. Для этого тесто нужно раскатать в пласт овальной формы, слегка подкрутить бортики, приподнять тесто над столом и перевернуть бортиками вниз, накалите середину лаваша, чтобы при запекании оно не вздулось. Ставим лайк и подписываемся. Перенесите лаваш на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Разогрейте духовку до 250 градусов. Запекайте лаваш в духовке 10-15 минут, он очень быстро зарумянится. Подайте к столу остывшим, горячий хлеб кушать нельзя. Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Мюка – 300 грамм, вода – 200 миллилитров, соль – 1 чайная ложка, сахар – 1 чайная ложка, дрожжи сухие – 1 чайная ложка, с горкой, общая масса – 7 граммов, количество порций – 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пока-пока.